сейчас около по-немецки это называется бюргер парк по-русски это будет э, парк жителей нашего поселка при входе написано табличка что здесь никакой не хунден кло то есть не э, туалет для собак и вполне возможно под этой табличкой уже насрата скорее всего посмотрим так не насрата даже есть у нас смотрите чтобы здесь насрать собачки нужно вот такую процедуру провести а вот здесь написано что можно здесь в нашем парке посадить все что угодно но если договоритесь с мэром и советом нашего поселка правильно я удивлен почему не насрато здесь как мы видим в самом начале, при входе в этот парк, здесь только начинается все это, посадка, или как становится только этот парк на ноги. И здесь много посажено. Посадить можно здесь, только обговорив с мэрией, как я уже говорил, только обговорив с мэрией и со всеми этими важными лицами. Сейчас посмотрим, что у нас тут на табличках написано где сумгибосток э, э, э, для день рождения или к дню рождения хорста элемана март 2010 в парке в честь него в день в честь дня рождения этого человека было здесь так Здесь посажено для Вольганга Штробеля К 80-летию его Короче, к юбилею Здесь, оказывается, нужно посадить Для какого-нибудь события своего жизненного Следующая фотография Следующая посадка Магнолия А здесь просто От Вольганга Штробеля Посадил для Лена Прилипа 4 декабря 2008 года. Магнолия. Вот она. Смотрим далее. Прогуливаемся. Нужно перехватить телефончик, чтобы снимать хорошо. Вот. Мы не знаем, что это за название, но очередная посадка в честь кого-то. Шпиц Сахорн. Это было построено посажена в октябре 2006 года от поселка Лек и тут много такой большой площадь такая большая для этого всего посаженного в этом нашем парке есть посаженная елочка сейчас посмотрим для кого и от кого Какая-то северная елка, посажена от Аннергетт Кюли 42 года из банка ВР. То есть ВР банк это Фольксбанк, да? Народный банк, по-моему, так оно переводится. В 2010 году. В ВР как расшифровывается? То есть народный райфайзен Я не знаю как он называется да, короче какой-то банк есть такой народный и дальше неизвестно ну мы идем дальше вот прогуливаясь по нашему парку встретили вот такую лавочку с таким столиком присядем на дорожку от кого это Датская школа, ясно. Лавочка была сделана от Кима, Ника и Майка Федерзена в октябре 2006 года. Похоже, в 2006 году и началось здесь все это строительство. По этому парку прогуливаются также простые жители, как и мы. И вот в этом направлении. Так, вот закроем, чтобы солнышко не прибивало нам все это. Есть вот вдоль вдоль границы парка дорожка такая симпатичная, с большими деревьями. По-моему, очень даже красиво. Давайте сделаем один просмотр по кругу. Как оно тут выглядит все это. Парк, как видите, он только начинает свою жизнь, в 2006 году только началось, и по этой причине еще многое здесь предстоит посадить. То есть еще в далеком будущем будет здесь шикарный-шикарный парк. Грецкий орех был найден только что. Нет, почки еще действующие. окей okay, в этом плане у нас здесь грецкий орех было посажено 19 июня, июля 7 -го года а нет я все-таки неправильно сказал кто-то был жил 1907 по 2007 24 11 было посажено для еса и лены христианзен Барбара бурхард Херли, Ян и Инке А мне говорили, что здесь вальнус не растет То есть грецкий орех не растет Оказывается, растет он И вот нам свидетельство А может быть не вызревают эти орехи? Но мы посмотрим, как через несколько лет Вызреет или нет Мы находимся от одного около одного вида Черешни. Называется она никель. Не, нелькин. Я не знаю, как оно по-русски будет, но вот такой есть вид черешни. Боймы зингдихты. Деревья это стихи, которые земля земля в небо кричит. Значит, деревья это стихи, которые земля в небо кричит для рождения нашего Штеншнупе. Шнупе как это? Звездная Штеншнупе. Короче, по-русски мы не знаем, как это переводится. Этот немецкий фольклор. Тобиас для от твоего брата Джастина. Так же, как от мамы и папы. Вот. Судя по всему, Здесь э, садятся деревья, если у кого-то какое-то событие, и вот они хотят это событие запечатлеть в своей жизни. И вот посмотрите, сколько событий в жизни людей произошло. Правда, сейчас не так мало, не так много, так сказать, но со временем оно все видно, что больше и больше и больше и больше. По-моему, даже неплохая идея все это запечатлеть. Э, то есть жениться, а потом все это запечатлеть вот таким образом. Говорят же, что нужно посадить дерево, раздеть сына, вырастить сына и построить дом. То есть у меня еще в планах много различного предстоит. Два надельбойма, два штуки. Шварц кифер. Черный кедр, наверное, я предполагаю, что так называется, а там не знаю. А вот с этой стороны, вот здесь, я сейчас рукой закрываю, ну почти, ну, внизу вы видите, этот, это другое дерево, красивое, колючее, правда. Рядом у нас сирень посажена, вот два штуки и вот два штуки, а вот пятая. Ну что сказать, как я уже говорил, здесь запечатлены события многих-многих жителей поселка Лек. Я нахожу, что это хорошая традиция свое событие какое-нибудь запечатлевать в посадке дерева или же в памятнике каком нибудь Это останется на память не только своей семье, но и для будущих поколений моей же семьи. Все, буду с вами прощаться. Покеда, до свидания. Смотрите мои видео. Чао.